Привет! С вами студия сведения и мастинга e-comics Master. В этом видео мы поговорим об использовании сатурации, параллельной сатурации в сведении электронной музыки. На мысль записать его меня натолкнул недавний проект. Это замечательная песня Clockwave продюсера из Франции Патрика Лорда. Для данного трека именно сатурация стала тем волшебным зельем, превратившим сырой продакшн в завершенное произведение. Почему все-таки именно сатурация и именно в электронной музыке? Все просто. Электронная музыка часто основана на уже значительно обработанных звуках и лупах. Дополнительная массивная обработка им не нужна. Кроме того, полный контроль над динамикой миди-инструментов часто делает компрессию не такой уж обязательной. Но ну, разве что речь идет о танцевальной музыке, где компрессия применяется больше для раскачки громкости. Итак, перейдем непосредственно к проекту. Имеем здесь очень грамотный продакшн с великолепно подобранными звуками которые, в принципе, уже звучат очень органично. Никакого кромса, ни решения частотных конфликтов просто не требуется. Можно сразу перейти к художественной проработке, приданию треку глубины и характера. Итак, имеем здесь сэмплированный бас, который уже очень неплохо звучит. Но мне и этого показалось мало. Чтобы сделать его еще глубже, я применил эквалайзер Lindel PX500. Обратите внимание, как сразу поменялось звучание баса в контексте микса. Что интересно, эквалайзер я использовал не совсем по прямому назначению, в первую очередь как сатуратор для придания определенной окраски и характера басу, а собственно эквализация незначительна, ослабил шельфом область от 15 кГц и выше для компенсации возбужденных верхних гармоник и чуточку ослабился отнизу, все что ниже 30 Гц, просто чтобы не перегружать мастер-канал с частотами. Уже намного лучше, но по-прежнему мало. Звучание саба еще слабовато и не дает желаемой опоры треку. И вот тут мы переходим к параллельной сатурации и плагину, который я использую практически в каждом миксе. сатурн OpFab фильтр. Мне не нужна обработка всего спектра баса, только укрепить его саб низа. Поэтому подмешиваем немного, до 74 Гц. Все, что выше, остается без изменений. Отлично, я получил, что хотел. Действительно, теплый, глубокий бас, к тому же сохранивший, скажем так, живое дыхание, именно благодаря параллельной сатурации. Единственное, думаю, после проделанных манипуляций стоит немного укрепить середину его. Небольшого пика будет достаточно, чтобы бас давал лучшую опору в середине микса. Ну и завершает картину стандартный сайдчейн, просто чтобы бас с бочкой не бухали и не перегружали лимитер. Все. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Не стесняемся оставлять комментарии и вопросы.